Хочу поговорить о умном государстве и глупом, о умном подсчете денег и глупом их транжировании. Итак, две истории жизни. Потом говорим о государстве и что же дало и борьба с тунеядством в нашей стране. Первая история по воле служебных дел я оказался в Кабардино-Балкарии. Ну и разговаривал с одним из менеджеров, самого богатого человека Кабардино-Болгарии, его менеджер, ну и я обратил внимание, что на одном из заводов парковка была заасфальтирована только на одну там, пятую часть, остальное все там поросло травой и прочее прочее. Хоть раньше, наверное, во времена еще советские, асфальтировался, и бетонировалась целиком вся парковка. Я спрашиваю, почему так поступили, он говорит, понимаешь, у нас сейчас у сотрудников примерно там не помню уже триста машин, да, парковка рассчитана полторы тысячи. Зачем нам все это асфальтировать, если будет использовать только определенная часть? Понятно. Вторая история жизни один из сотрудников, который ездил в банк, ездил, сдавал статистическую отчетность в проверяющие экономические органы нашей страны, попросил у директора личного водителя и автомобиль служебный. Директор позвал своего аккаунтера, финансиста, они посчитали и решили, что им гораздо выгоднее дешевле давать ему 100 долларов в месяц на такси и не дурить голову ни личными водителями, ни ремонтом машин, ни покупкой служебной машины и прочее. прочее. То есть я говорю о том, что в бизнесе и в жизни Жизнь же это тоже, в принципе, бизнес. да, У нас есть деньги в кошельке, мы их тратим на покупки, на еще какие-то статьи расходов, коммунальные, дети, там, школа, да? которая у нас якобы бесплатная. Ну да ладно. А, так вот, а, я привел две истории, сейчас хочу поговорить о нашем государстве. То есть эта вот история с тунеядцем уже просто заколя будет по полной программе. Первое. А, десятки тысяч людей вовлечены в этот процесс, в борьбу с тунеядцем. Мир. Сотни тысяч людей эмоционально выгорают, нервничают, переживают, бегают в эти органы, в налоговую, в какие-то там сельские комитеты, да, доказывают, что не тунеядцы. То есть, грубо говоря, большая часть активного населения Республики Беларусь экономически активного, те, кто могут работать, занимаются ерундой и, и, и не зарабатывают деньги, а из пустого в порожное гоняют воздух. Кроме этого, на этих тунеядцев тратится бумага, тратится машинное время на компьютерах, тратится фонды падают труда, люди сидят на компьютерах, что-то набирают, какие-то там документы, списки готовят, тратится время в судах, потому что жалобы там, да, тратится время в автобусах, в такси, в личных автомобилях, на бензин, на не знаю там. Потому что людям надо ехать куда-то, да, доказывать, что это не. То есть плохо продуманным, если не сказать хуже решением государство парализовало практически, мы только берем этот случай, да, большую часть нашего населения. То есть люди уже несколько месяцев за месяц, месяцев занимаются ерундой, вместо того, чтобы выводить страну из кризиса. То есть, и люди занимаются ерундой, и руководство страны не меняет налогов, не меняет ситуацию, ничего не меняет, а разбирается с тунеядцами. Ребята, давайте жить по уму, включать мозг, а не думать с пятой точкой.